Почему мы не живем радостно? Даже когда нам радостно, мы не всегда это проявляем, или не совсем проявляем. Боимся. Когда физическое тело получает самую большую радость, это момент оргазма, когда трепещет каждая клеточка тела. Поэтому слышали, наверное, такое выражение: жить в оргазме. Это не значит постоянно там мастурбировать или что-то делать. Каждый день старайтесь. Стать чуть-чуть посвободнее, освобождайтесь от чего-то, и вы когда внимательно посмотрите на то, что рядом с вами, что вас ограничивает, вы увидите, что от многого можно спокойно отказаться. Этот год, это год непростой, а это год как раз глубочайшего соединения материальную и духовную. Что касается духовности и материи, почему-то у большинства людей какой-то конфликт в голове. Некоторые думают так, ну что, как бы, а что... если я буду стремиться к деньгам, значит, я буду каким-то непорядочным. Или если я пойду в духовность, я буду хипе на дороге сидеть, не не собирать там, или еще в ваша какой-то пойду. И почему-то у многих людей как бы есть такой внутренний конфликт. И я думаю, что Андреасана сейчас разрешит все эти внутренние конфликты даст нам понимание, как это, как это соединить духовное и материальное, как максимально реализоваться в этом году, и чтобы у нас не было никаких напряжений, чтобы мы были и духовными, счастливыми, и материально благополучными. Вот такая у нас тема. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад этой встречи. Неожиданно. Неожиданно в плане того, что столько пришло людей, ведь мы очень быстро все организовали. Там была путаница с билетами, и в результате, в общем, получилась эта встреча. Мы сами себя запутали, то есть никто так выстроил, что я понял, что у меня есть свободный день. И мы все назначили, ну, свободный день, я прилетаю, успеваю отдохнуть, и проведу встречу, а потом уже на следующий день начинаю мероприятие. Все запланировали, уже все запустили. Оказывается, этого свободного дня нет. <смех> Оказывается, все смещается в один день. <смех> и вот я таким образом. Вообще вот как раз с этого можно и начать. Соединение материального духовного. Вот эта вот гармония, вот эта связь, единство, это на самом деле не что-то теоретическое, это не философия. Понимать, что происходит с тобой, с твоими близкими, в отношениях, в делах. Почему не идет бизнес, почему в семье проблемы, почему с детьми проблемы, почему они так учатся или наоборот не, не учатся. Вот. Ну и так далее. И почему у нас здоровье, там, с здоровьем какие-то проблемы. Почему там, ломаешь ногу, попадаешь в больницу. Зачем тебе дают такую возможность отлежаться и... Подумать. То есть это все вообще вот это все происходит не случайно. Случайного вообще нет. Вот это забудьте это ничего случайного или там, Ну еще ссылаются так. О, это судьба. <с> судьба. Судьбу творим мы сами. Опять же, вот тоже убрать заблуждение, что кто-то за нас там что-то творит. Мы сами все отворим. Вся наша судьба вот здесь вот. Здесь и вообще в нашем теле, с чем мы пришли. И вот это вот формирует нашу судьбу. И вот понимание всего этого, осознание взаимосвязи всего в мире и применение в жизни, вот это и есть соединение материального духовного. По Религиозному это одухотворение материи. Но, по сути, это вот единство материального и духовного. Как раз вот я хотел с примеров начать вот, в том, что вот так получилось путаница с билет. Это не просто так. Это духовная какая-то наша часть. Я не планировал это мероприятие, но духовная моя часть посчитала, что это нужно. И выстроил такую композицию. В результате эта встреча получилась. Я благодарен. <свят> и благодарен своей духовной части. Совершенно свежий пример. Мне рассказала одна женщина. Дочь ей звонит и говорит. Мама, я тебя заберу с работы. На машине. Заберу с работы. говорит. Не надо. Я сама приеду. Нет, я тебя заберу. То есть, смотрите, вот э, соединение материального и духовного. То есть человек э, свое желание, вот мать, свое желание высказала. Она не хотела, чтобы дочь ее ехала, встречала там и так далее. Но дочь проявила такой вот материальный такой свой настрой. Не послушала, не услышала мать, не услышала себя, естественно, не поехала встречать. В результате попала, ну там, ее немножко помяли, небольшую аварию попала, не доехала. То есть, понимаете, и так во всем, если мы чувствуем мир, чувствуем себя, согласовываем все наши действия с тем, что хочет наша душа, хочет мир то у нас по жизни все зеленая ковровая дружка. Ты идешь легко и радостно. Вот это слово запомните, радостно. Вот когда нет радости, вот это вот, значит нарушено соединение с духовным. Нарушено соединение твоей матери, твоего тела, твоего сознания, всего тебя физического с духовным. Радость возникает, когда вот это, вот это соединение, единство, единение духовно-материального вот самый такой верный показатель соединения материального и духовного, когда у вас есть радость, состояние радости. А часто у вас вы делаете что-то из состояния радости. Нет. И неудивительно, поэтому такой результат. болезни, страдания материальные какие-то проблемы, там, в отношениях проблемы, короткая жизнь это все потому, что мы не живем вот в этом единении материально-духовном, когда ощущаешь это состояние радости. Пусть вот с сегодняшнего дня вам будет вот такой тест радость, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. этот тест удивительно глубокие, емкие и полностью отражающие всю нашу жизнь вот это создание радости. Когда человек, давайте так, когда физическое тело, физическое тело, я сейчас соединю материально уже духовный, получает самую большую радость. Как, когда? Поел. Когда поел, да. Поел. Там что-то самая большая радость это сексуальность это момент оргазма нет более никакой радости которая сравнима с этой радостью когда трепещет каждая клеточка тела когда все вот на космическом уровне. вот это состояние радости пусть для вас будет эталоном у кого-то в прошлом у кого-то в будущем, <смех> у кого-то, может быть, сейчас, но это вот единение материального и духовного самое высокое, это вот во время оргазма. Поэтому слышали, наверное, такое выражение ⁇ жить в оргазме ⁇ Это не значит постоянно там... Мостурпировать или что-то делать, чтобы доводить себя такого таком Нет. Это просто такое состояние радости, когда ты просто летаешь. И вы знаете, такие состояния бывают. И не только от секса. Бывают близкие к этому от чего-то очень высокого, от глубокого. От чего-то очень и очень мощного для вас. Важного для вас. И вот это... Вот в таком состоянии желательно жить всегда, но ну, как минимум, как можно больше, как можно больше, как можно больше находиться в этом состоянии максимальной радости. Вот это вот, это я сейчас как бы с, с этого начал, чтобы как говорится, с того момента, с тех условий, которые мы должны выполнить, то есть куда мы должны прийти. А именно, мы должны прийти в своей жизнь к состоянию постоянной радости. Не идиотская радости. Когда просто улыбка. <связывается> и, как говорится, ну, вроде бы нет оснований для этого. Нет, когда ты это радость твоя, она осознанная, она глубокая. Когда в твоих глазах разум звучит, а не тупое что-то. Вот. Ты не идиот, а ты сильно ты радуешься. И все это чувствуют. Может быть, кто-то видел... Ролик по Ютубу ходил такой интересный ролик. Мужчина зашел в вагон поезда да? или электричку, ну, в общем, зашел, облокотился так, да, открыл какой-то журнал и начал смеяться. Хе -хе -хе. Хе -хе. Смеяться, смеяться, все больше смеяться, закатывается все минута. Потом кто-то еще улыбнулся, кто-то еще улыбнулся, кто-то еще улыбнулся. Понимаете? И весь вагон смеется через несколько минут. Понимаете? Весь вагон. А он закатывается. И все закатываются. Понимаете? То есть, это искреннее истинное состояние радости идущего от человека, оно заразительно. И вот так распространяется добро. Так распространяется вот это состояние человека-творца. Но ну, это, это то, к чему надо прийти. То, я сейчас как бы начал с хвоста. <смех> Не из того, что у нас есть. А есть у нас, к сожалению, несколько другие состояния чаще всего. Но вот чтобы прийти к этому состоянию, нужно, как вы думаете, что? Чтобы прийти вот к этому состоянию постоянной радости. Кто ответит? Что-то отдать, понимать, что важно. Подарю книгу, кто ответит? Что тебе Себя. но там себя. себя так, так, по предназначению? Лю лю любовь к себе. Да, да, да. Да. То, что Научить, научиться быть, жить в моменте, здесь и сейчас. Кто? все Живи. правильно, какие грамотные, супер. Сердцем чувствовать. Что? Сердцем чувствовать. Сердцем чувствовать, да, естественно. Знаете... Расслабиться. Нет, не догадались, к сожалению. Храбрость. Храбрость. Храбрость. Храбрость. Храбрость. Ведь почему мы не живем радостно? Даже когда нам радостно, мы не всегда это проявляем. Или не совсем проявляем. Боимся. Боимся, как среагируют окружающие, как, что скажут родители, скажут коллеги. Там. Начальник, ну неважно. Понимаете, вот храбрость нужна. Храбрость. И эта храбрость, когда человек ей наполнен, она позволяет сделать вот такие шаги и жить в радости спокойно, уверенно, идти легко. Храбрость. Поэтому, кстати, этот год обозначен как год храбрости. Представляете, развитие храбрости. Я не случайно об этом заговорил. Так вот, приведу простой пример. Женщина работает в одной организации, очень строгой организации, и в этой организации опоздание ну, на пять минут это уже чуть менее расстрел. То есть нужно обязательно пойти к начальнику и объяснить ему, почему ты опоздал вот на эти пять минут. То есть очень строго. И вот она опоздала, пришла к обеду. Все, все уже все коллеги уже ждут. Что будет? Ну, я сразу понимаю, что туда, в кабинет, и все ждут. Что же будет? Она выходит, такая радостная, спокойная. Они в шоке. Что было? Она заходит. Он сидит зеленый. От такого грубейшего нарушения его правил. Она спокойна, она легка, она в очень хорошем состоянии, в состоянии радости. Сейчас поймете, почему. Понятно, почему. Вот, понятно. Может. Она говорит, ну что, ну и что. Она говорит, вы знаете, муж был в командировке, приехал под утро, и мы... Занимались сексом. Он из зеленого превратился в красного. Ничего не мог сказать. Идите. И все. Она приняла храбрость. Вы знаете, ну, снег-снег, вон это реальный случай. Да. Женщина из нашего пространства. В которой уже был, были какие-то заходы в храбрость до этого. Поэтому она легко это сделала. И, понимаете, вот задумайтесь об этом. Как часто вы в ущерб себе позволяете что-то не сделать, что-то не сказать. Что-то не купить, что-то там, ну вообще как-то себя ограничить, не получить радость, как часто вы экономите, экономите на всем, на чувствах, в том числе на финансах, на проявлении всего вот этих своих эмоций, чувств, это экономия, некоторые женщины так и говорят, я боюсь, вот раскрыться, а он бросит, а я вот со своим таким раскрытым сердцем, и боль будет большая. Это не храбрость, вы понимаете, это обратная Как может бояться женщина с раскрытым сердцем? Такая женщина никогда не останется без мужчины, когда полностью раскрыто ее сердце. Таких женщин немного, к Остальные вот что-то, какую-то часть зажимают. И на эту ту часть зажатую они и получают все те проблемы по жизни, которые есть. Потому что какая-то часть нереализованная это почва для проблем. Это почва для проблем. Поэтому давайте прям себе этот год понять годом храбрости и сделайте несколько шагов к храбрости. Это не только женщинам, я больше буду говорить о женщинах, потому что их больше, но мужчины, вы мотайте на ус, это к вам тоже относится. Да еще в какой степени. Ну, это вот то, к чему мы должны прийти и с помощью чего мы придем. То есть храбро злить родителям, что вы не будете выполнять то, что они хотят. Потому что это не, не мое желание, не мои какие-то устремления, это не мои планы. Нет, там вот земля есть, давай попкаем вверху и вперед поши осваиваю эту землю, не хочу я Внутреннее. а внешне уже без радости идет в этот народ. и пашет. Вот такие вот э, таких в жизни примеров очень много. Я вам приведу такой пример. Одна женщина мне э, Попросилась на консультацию, онлайн-консультацию из Сингапура. Говорит, Наталья не могу понять. Вот. Мне надо, чувствую, что надо поехать жить на Баре. Живет в Сингапуре, на Баре поехать. Но, с другой стороны, почему-то не хочу. Ну, вроде бали там, все там, это. Ну, ну почему-то не хочу. Ну, начали мы с этого, а раскрутили. Такое. Ей за 40 Она живет в Сингапуре, вышла замуж за иностранца. в общем, была там сообщитель, сейчас у нее несколько другая профессия. То есть, в общем, ну, в общем, вот такая. Все, если внешне, так сказать, все классно. Но она что-то вот в нем. И когда мы докопались до сути, у нее началась истерика. Потому что в сути оказалось, мама хотела стать сын-планцовщицей. Не стала. Стала дочерью. Мама хотела уехать за границу и выйти замуж за иностранца. Мама хотела. Не получилось. Это сделала дочь. И последние, там еще были такие шаги, которые она сказала... Она, когда это все увидела, вот эту цель посмотрела по-другому на все Что и мама, говорит, она мне месяц назад писала о том, что она хочет жить на Бали. И дочь тоже захотела жить на Бали. И она поняла, говорит, мне 40 с лишним лет, и я, говорит, свою-то жизнь не жила. Я выполняла желание мамы. Хотя... Танцовщица не хотела быть, но мама меня как-то затолкала. То есть мама через него реализовала свою нереализованность. Ну и так далее. И все, все, вот. И все, мама, мама, мама, мама. Посмотрите, поищите в, своем, в своей жизни то, что вы делали не по своему желанию. И вы найдете массу примеров, массу фактов, массу ситуаций. Которые вы сделали не по своему желанию. А это, это не принесет вам пользы. Если принесет, то немного. А больше всего даже не принесет. Оно уведет вас с вашего пути. И вы жизнь свою... Там родители вложили в вашу жизнь что-то своим планы. Там уже ваш муж там или ваша жена вам помогла что-то сформировать и сделать какие-то шаги. Там дети ради детей что-то сделали. А там ради работы, чтобы сохранить такую работу, вы пересилили себя и наступили на свое я вас что-то заставили делать вы не хотели но вы подчинились чтобы не потерять эту работу ну и так далее то есть понимаете сплошь и рядом а может быть ситуация создавалась для того чтобы вас вывести из этого наконец поставить на свой путь а сколько примеров такого такого вот э, насилия над человеком во время ну, вот этого обучающего процесса, то есть после школы идти куда учиться, ведь сплошь и рядом сплошь и рядом, насилие, насилие, насилие, с рядом не свои собственные шаги одна женщина рассказывала, Говорит, закончила школу хорошо, потому что ну, надо было Закончила, и родители ее, медики, конечно, и отправили в медицинский институт. Она по пути сдавать документы. Раньше же дети сами ходили, сдавали документы. Это сейчас мамочки вперед бегут, там все обустраивают. И она по пути встречает подругу. Да идет тоже сдавать документы. А ты куда? Я в медицинский, а ты куда? А я в кулек, то есть куль просвета училища. А что это такое? Ну, и а я рассказываю, что это такое. Ой, я тоже хочу. И пошла туда, и сдала туда. Сдала туда документы, а дома что сказать? Представляете, медицинский институт и куль просвета училища. Рядом не стояли, как говорится. И она говорит, да все, сдала все, И она ходит на занятия. <реш> Где-то к новому году все это обнаружилось. Ну что там было, это понятно. Но она отстояла свои права продолжать отчиться там. Вы знаете, это классная женщина. Я уже знаю в возрасте. В возрасте у нее классная жизнь, классная судьба. Она такая женщина, супер женщина. У нее ну, вообще, все под... на высшем Почему? Потому что в этом кульке, в этом кульке, учили быть женщиной. Взять? Там, говорит, у нас была такая классная дама, которая, ну, такие нам вещи все. И вообще все, весь, вся программа была построена на то, чтобы стать женщиной, как оказалось. Я, говорит, вышла из этого кулька женщина не с красным дипломом медицинским, там, а женщиной, и дальше у меня по жизни все пошло просто как по моему Понимаете, вот кто может сказать, что он храбро поступил вот в этот переломный момент, когда тебя куда-то направляют, а ты не хочешь, но ты настаиваешь на своем и не идешь по пути. Ну, огромное количество процентов, 80, наверное, дипломов вообще запылились и не были, не видели света Божьего, как говорится, после окончания института. Потому что никому они не были нужны. Потому что это было совсем не то. Я помню, учился ну, в советское время инженер, это звучало гордо. Не денежно, но гордо так вот, и в нашей группе, представляете, я начинал с механического института, Новосибирский, Сибирский металлургический институт, механический факультет. Обратите внимание, металлургический институт, механический факультет, специальный механик оборудование черной металлургии. Ну, представляете, да, вот специальность. Значит, 25 женщин, четверо мужчин. Это наша группа. И это не единственный случай. Кто помнит Советское время, то, он, наверное, увидит некоторые такие вещи. И вот что получается? Хорошо, хоть если женщина соединится со своей душой, и в это время, в таком месте, в таком механическом, супермеханическом месте, она просто займется поиском своего мужчины. Это будет для нее лучший выход. Действительно, такая девушка в дальнейшем будет иметь хорошую судьбу, если она так подойдет к этому, а не ради диплома. И вообще ради диплома делать это очень тяжелый случай получается. Так вот, видите, вот это соединение материального и духовного, а духовное это в нас, это соединение с душой, это чувствование себя в первую очередь. Дух в тебе, душа в тебе, а все остальное вокруг тебя это материальное. Так вот, твой дух, твоя душа, чтобы с этим внешним взаимодействовали гармонично, представляете, какую нужно иметь, какую нужно иметь крепость духа, как тонко чувствовать свою душу, какую храбрость нужно иметь, чтобы отстоять свои границы, свой вектор жизни, свои планы, как много мы сейчас, даже вот сейчас, вы посмотрите, сколько. Как много вы ущемляете себя, тем, у кого есть дети, ради детей. Просто подумайте, то есть внутри у вас одно, внешне вы делаете другое. Но бывает, ну, он уже настолько настроен на это другое, что он другой другого даже не понимает и не видит. Как это так и надо? Ради детей все надо. Кому надо? Детям, поверьте, в той семье, где все ради детей, в той семье никогда не будет счастья. И у детей тоже вероятность очень маленькая. То есть это вред не только себе, но и детям. Когда ради детей. И вот здесь сидящие, подумайте, у кого хоть раз прозвучала мысль ради детей, все, имейте ввиду. Это маленькая щелочка, через которую придут проблемы. Ни в коем случае вы живете ради себя. Вы пришли реализовать себя. Вы не ради детей пришли. Дети это следствие вашей реализации. Вашего состояния. Вашей любви, вашей женственности, вашей мужественности. Дети ⁇ это следствие, но никак не ни цель, не причина. И вот здесь, вот на этой почве тоже теряется соединение духовного твоего внутреннего с внешним. То есть ты идешь на поводу традиции, каких-то общих установок, стереотипов. Ну как же? Как это детям не подарить, не купить квартиру там, допустим? И вот тянется человек, всю жизнь тянется и старается все детям подготовить. Как же так? Ну, некоторые не тянутся, тем более они легко дарят, покупают. Считая, что у него такие крутые, могут себе позволить это. И с свысока смотрят на тех, кто не может позволить. Это глупость. Этот человек не понимает, что он делает. Он ломает судьбу детей. Он нарушает их путь. Скажите, как же? Без жилья, без крыши головой. Поверьте, без крыши никто не останется на улице, никто не живет. Никто не останется без крыши. Но если, значит, если о парнях говорить, но если парень вышел и в жизнь и получил многое необходимого, то на объем полученного от родителей он уже не мужчина. И по жизни дальше пойдет не совсем мужчина. И вы будете иметь проблемы с этим, потому что рядом будет не женщина с ней. И с этой невестой, с такой, не женщиной, на объем его не вы будете иметь много проблем. Не пошло-пошло. Многие проблемы будут у детей. Могут дети быть и больными. И так далее родиться. То есть, целая цепь проблем. Из-за того, что вы сделали такие шаги. Вы выпустили в мир не мужчину. Вы бы в мир не женщину. Вы чувствуете, какой широчайший спектр вот этого вопроса соединения материального с духовным. Еще раз говорю. Духовное это ваша внутренняя суть. Всегда надо прислушиваться к себе. И вот с сегодняшнего дня, я вас прошу, милые женщины, я обращаюсь к вам, мужчинам несколько, чуть позже скажу, что с сегодняшнего дня постарайтесь, начните потихоньку все больше и больше поступать, говорить, делать из состояния ⁇ хочу ⁇ не надо, а хочу. Если надо, не делайте. Скажите, как так? Там столько всего надо, надо, надо. Вот на объем надо вы не женщина. Потому что четко осознайте, буквально, поверьте, я знаю, что говорю. Это не просто слова. На объем того, что вам надо, вы не женщина. Там, где вам надо, это вы не женщина. Вот так честно с собой разговаривать. Мне надо слово. Кому это надо? И начинает МУМ начнет искать какие-то лазейки, чтобы доказать, что действительно надо. Если вам это действительно надо, то вы почувствуете сердцем это надо. И у вас появится желание. Если женщина настроится на свою суть, она... С радостью не из-за слова надо, а с радостью приметает и обед. С радостью еще что-то сделает, если она настроится вот не на надо, а на состояние хочу. И это совсем другой обед, совсем другие отношения, совсем другие шаги. А главное, совсем другая женщина. И вот постарайтесь, сегодняшнего дня надо убирать из жизни. Ну, где можно, пока учитесь на маму. Потихоньку, потихоньку, потом и по-другому. Вот такая ситуация, прям, чтобы вы поняли, увидели этот момент. Жена, одна женщина рассказывает. Муж хочет, он спортсмен, хочет поехать в Америку, чтобы там реализоваться. Здесь у него это не получается реализоваться, а, а там вот его приглашают, то есть он хочет поехать и там реализоваться, а я, говорит, не хочу, я хочу жить здесь, а он, говорит, надо ехать, и получается, говорит, надо, а я не хочу, ну согласись, вот как в этой ситуации поступить, да, не хочу, а надо, в сути, ситуация, вы смотрите, что получилось. Когда мы с ней побеседовали, то есть, когда у нее в голове выстроилась вся позиция жизни, все ее тараканы убежали, оказалось, что причина-то была не в том, что ехать не за границу. А причина была в том, что она не до конца его любила. Что она его просто... Ну, Вышла в общем, то есть не было глубокой любви к нему. Отсюда его вот такое стояло. И потом это реальный пример на прошлой потоки жизни в Казахстане было, да, в Казахстане. Вот это она прошла поток жизни. И в концу у нее ушли вот, ушли многие нерешенные проблемы с родителями, прочее, с ней самой. И у нее открылась любовь к мужу. Открылась любовь к мужу. За эти всего несколько дней. Это реально, потому что она, любовь всегда есть. Открылась. И она, она с ним так сначала разговаривать по телефону, там прочее. То есть, всё, то есть у нее пошли вот эти чувства. Все открылось. И она уже в конце говорит, а я хочу поехать. Понимаете? И все, То есть и совпало хочу с нато, свелось в одно. Вот это вот тоже соединение внутреннего с внешним. Любовь раскрылась и соединила. И таких вот я сейчас рассказываю, я думаю, у каждого что-то где-то щелкает. У каждого что-то где-то проявляется в сознании и в памяти и отмечайте эти вещи, задумывайтесь и начинайте жить по-другому. Этот год, это год непростой. Действительно, живем. Как на <смех> Каждый год что-то интересное выкидывает. <смех> так вот, а это год как раз э, вот, глубочайшего соединения материального и духовного. Это вот этому году такая поставлена задача. И тот, кто выполнит эту задачу, тот будет на коне то сделает шаги на соединение материально-духовным, он попадает в тот поток энергии, который вот, э, энергии этого года. И, соответственно это все будет помогать. Люди давно заметили, что в январе, вот в конец декабря и где-то середина января идет очень мощное соединение с. Человека с тонкими планами. То есть соединение материального духовного происходит наиболее плотно. Наиболее близко сходятся вот эти все. Поэтому вот рождественские гадания, там прочее, все наиболее эффективно. Почему? Потому что все, все рядом. Ты только сказал тебе сразу, здесь ответ и так далее. Все твои ушедшие родственники с тобой здесь крутятся, вертятся тоже. В общем, такое плотное соединение. И они увидели, что каждый день, в определенный вот кусок этого времени, новогоднего, каждый день соответствует месяцу года. Как ты прожил день, это будет проецироваться на целый месяц соответствующий. Например, начинается вот святки 7 января. 7 января это январь. 8 января. Это февраль, 9 января, это март, понимаете, да, то есть проекция, как ты проживешь вот за счет вот этого плотного соединения материального с духовным в этот момент, это отражается, проецируется на тот месяц, и мы на этом разработали методику, классная методика, работает супер, уже несколько лет, этим пользуемся, вот. Но я просто к чему говорю? Что вот это соединение материального с духовным, оно начинается именно на Новый год. Самое плотное соединение. И желательно в это время использовать вот это соединение. Это не только в тебе. Это мир помогает. Мир соединяется с тобой. Убираются какие-то границы. Тебе легче соединиться со своими... Высшими аспектами, соединиться со своей сутью и так далее, своей душой, то есть все, здесь все очень тонко и ты как раз в этот момент можешь закладывать какие-то планы, какие-то намерения и они будут проецироваться на тот месяц и будут реализовываться. Но ну, по крайней мере облегчается реализация, потому что человек может так надурить, что потом вообще ничего не сбудется. Но это Всякое бывает. Но главное, что создается почва для того, чтобы вот это единение материального и духовного спроецировалось на тот месяц. Мы, правда, сейчас усилили эту практику. Мы а, вот и святочные прошли до 18 числа. святочными Как бы заложили идеи, стратегии на каждый месяц. Мы не стали, мы научились. Кстати, сейчас я об этом тоже скажу. А, мечты, планы, желания, как они исполняются, тоже с материального, то есть духовного в тебе какой-то потребности вот, с материальным. Так вот, мы раньше конкретизировали в святочные дни, конкретизировали там. Да. И это не всегда сбывало. Особенно в последние годы все переворачивается, вы обратите внимание, ну, в январе думали одно, в феврале началась война. Да? И все совершенно по-другому, все пошло. То есть очень трудно сейчас э, планировать надолго. долго. И мы что придумали? Вот в сеточные дни мы закладываем стратегию, какое состояние мы хотим иметь в какой то месяц, какое состояние радости, прочувствовать. То есть ну, там целая технология. Вот это делаешь, а потом, 1 февраля, 1 февраля, мы собираемся, это уже идет месячная активация. И уже ну, на февраль, в феврале уже можно планировать более конкретно. И закладывать планы уже те, которые вам хочется иметь. И вот это вот такое единение вашего внутреннего состояния, заложено от свято, то, что вы имеете сейчас, и вот вы к этому месяцу подошли, и это закладываете в конкретный план. и они сбываются. Такие результаты просто уникальны, потому что человек становится творцом своей жизни, не просто плывет по течению, а что получится, не задумываясь, а я хочу так, вот тогда-то тогда-то иметь то-то то-то. А теперь вот я обещал исполнение желаний и мечт. Многие, наверное, здесь сидящие Сейчас же все грамотно, интернет позволяет все, это, все эти знания получить глубоко. Используют разные формы формирования планов своих реализации. Закладывают, закладывают, такие дневники желаний пишут, mm -hmm. Часу, эти, вешают карты, карты желаний, там-там. Куморя, автомобиль, там, не меньше, ну и так далее. И проецирует это все, проецирует разным способом. Кто-то что-то пишет, сжигает, там, или куда-то замачивает, не знаю, ну, разными способами, но закрепляет свои дела. И получает, не всегда, но получает, правда, Потому часто получает. И много подтверждений. Вспомните, много разных мастеров на эту тему столько провели разных мероприятий. Причем массово. Там вот женщина я забыла. Клиновская. Я а? Блиновская. А? Блиновская. Да. Это же она вообще всех на уши поставила результатами. Вот, как сбываются у людей. Там получил квартиру, получил машину, там прочее, все. Дорогие мои. Я вам сейчас расскажу пример, и вы все поймете. Конкретный пример. Недавно, перед новым годом. Эта женщина списалась с, с одним русским, живущим за границей. Они и встречались и раньше, и вот сейчас они решили встретиться и провести вместе Новый год. В Италии. Она захотела вот, в Италию, он там живет, и вот, вот, вот, я поеду к нему. И, там, и, и начала формировать этот дневник желаний. Каждое утро, определенная мантра в Италии, я встречаю, там она расписывает, какой там, в каких городах будет, там, кто, ну и так далее. Ну, в общем, там же, как говорится, в этом методике желаний. чем конкретнее ты тут тут тут, тем ты точно это получишь. Да? Сила мысли человека большая, ты можешь это получить. Так вот, она это несколько пару месяцев, значит, это все подала на визу, документы. Визу не дали, Италии нет. Она в шоке. Как я ж только месяцев. у меня в тетради списано все, желаниями каждый день записываю. Почему это не работает? А оказалось. Начал разбираться с этим. А оказалось. Мужчина хотел ее пригласить в Италию, но встретить Новый год не в Италии. Он любит Бразилию. И хотел поехать с ней в Бразилию. И он ей даже говорил, может быть, в Бразилию поедем. Но у нее не в Италию. Из средней полосы России. Ну куда нужно? Какая Бразилия? Италию? Ближе? А Бразилию даже визы не нужно. Так вот. Короче. Она закрыла дорогу Италию. то что она столько послала. И нарушила планы мира. Мир приготовил им Бразилию. И всем выстроил на это. Блюда ни Бразилии, ни Италии и не встречи. И она, да, с родителями <связывая> осенью они засолили вашими капустой, <связывая> понимаете, да? Поэтому вот. Я уверен, я возьму вот любого из тех, кто полу, выполнил, кто получил согласно своим намерениям что-то, я уверен, что он получил вот столько от того, что он мог бы получить. Ну как не совершать ошибок, тогда поделиться? Сейчас поясню. Я вам расскажу, чтобы вы больше этого не делали. Потому что мира всегда для человека. Гораздо больше подарков, чем человек может даже представить. Понимаете? Ну, так, вот она думала об Италии, а ее ждала в Понимаете? Ну, разница есть? Есть. Там бразилья все как навал, там прочее все. Так вот, ну, как не совершать ошибки? Не делать конкретных заявлений. Что? Не конкретизировать до деталей. Наоборот, то есть, вот это, когда вы конкретизировать деталь, вы, получите, вы можете получить то, что получите. Но это не значит, что это вам, это вам нужно. Вам может нужно совсем другое. Или более объемное, или вообще в другую сторону и так далее. Я хочу там, а, там, квартиру, вот, квартиру, вот, да, мы живем там, так. я хочу получать квартиру. А оказывается, им нужно было жить вообще в другом городе. Понимаете? Но Она получила квартиру жить. И все. Получила квартиру куда дальше. Радостно, довольна. Но она не на своем пути. То есть нужно давать очень мудрые наказы миру идущие от твоей сути. Вот здесь соединение материального и духовного должно быть максимально. Прислушаться к своей душе. А что она хочет? Почему ты хочешь квартиру? А ты, ты напиши и пожелай. Я хочу жить в классных условиях. Правильно? Явно, классные условия это не шалашик под дерево. Правда же? Это... Что-то будет действительно классное. То есть надо так формулировать. Чтобы не ограничивать мир своими вот этими хотелками. Которые сегодня никак, иногда даже не могут понять, что потребуется там. Да. Вы вот сегодня думаете, что нужно то. Приходите сюда, получаете то. А это, кажется не то. Бывает такое. Бывает. Так вот, давайте общее направление. И главное вот здесь, даже не в этом, а главное, старайтесь, прочувствовать, прочувствовать какое состояние вы будете иметь в тот момент, когда вы получите что-то вот очень для себя хорошее. Ну, например, хорошие условия для жизни. Какое состояние, как вы будете радоваться, как вы будете чувствовать, как вы будете испытывать какое удовольствие от этого, понимаете? То есть наполните вот этими чувствами, эмоциями вот то время, тот момент, когда вы это получите. Я понятно объясняю? Mm -hmm. Да. Мужчина, вы поверьте, это не женский игры. это и мужское планирование также должно быть построено. Мужчины привыкли ну, сейчас и женщины втянулись в этот процесс. бизнес там все четко, то-то, да то, -да, -да, -да, -да, -да, -да. да, все спланировано, все все учли, все замечательно. Там инвестиции, просто инвестиций, ну, вообще все как надо. Ну, не того, что через пару месяцев кризис. Мобилизация. И мобилизация. И он уже с винтовочкой бежит. Понимаете? А почему? Не это надо закладывать стратегию. Общие планы, да, надо, что рост того-то, того-то, там, того, того, там -то. А главное, что вы хотите от этого получить? Зачем вам это? А может, вам не это нужно? Может, вам не это нужно? Приведу пример, когда человек оценил свое внутреннее духовное, с материальным, он.. Был ему 39 лет, он ботаник, ботаник. Настоящий ботаник, ученый, профессор, 39 лет профессор, это уже ну, хороший такой задел, это супер какой результат. Ему вроде бы все планируют там, и дальше идти, там, в этой науке бот, ботаники, все такое. А он Прислушался к себе в 39 лет, оставля, снимает тут профессорскую всю свою одеяние, оставляет этот академический институт и начинает заниматься сваркой. Где ботаника, где сварка. Представляете? Но он прислушался к себе. Он соединился вот с этим. И он понял, что в ботанике он все уже. То есть уже это неинтересно. Можно идти, можно получить. Может какие-то импореты и член кора, и академика и так далее. Но это уже будет не та жизнь. Не будет радости. И он привел храбрость. Во-первых, он соединился с душой и своим духом. И привел храбрость. И сделал этот шаг. Все. «Да, это вообще сумасшедший. Такой шаг. А он сделал этот шаг. Не посмотрел ни на что. Храбро. В результате, через несколько лет, он стал ведущим специалистом в мире по сварке. Это было в 30-е годы, сварка только начиналась. Он стал Нобелевским лауреатом. Он создал институт сварки. Он построил первый в мире мост сварной. Это реальный человек. Вот. Понимаете? Принял, в котором сразу все заложено. Заложено и соединение материального с духовным. Он это услышал свою духовность и проявил материальное. А там его ждало. А там ждало. Это все как бы было готово для его такого нового состояния. И храбрость сделать этот шаг. Все. И дальше все пошло жизнь и, и он стал потом и академиком, он стал руководить Академией наук в Украине. Это потом, известная личность. В Киеве кто был, знает, есть мост потом Это его. Он совсем недавно, в возрасте уже почти 100 лет, ушел из жизни. Так и до конца оставаясь руководителем Украинской Академии наук. Вот Друзья, то есть, резюмирую то, что я наговорил вам. Я надеюсь, наговорил не просто так, и воздух. Первое. Нужно осознать, что этот год, год единения материального духовного. Это первое. И здесь проверяется именно это. Насколько вы едины? Едины вот в этом процессе материального и духовного. То, что вот э, здесь Оксана говорила, что одни уходят в духовность, другие материальные. А вот так, чтобы соединить все, таких мало, таких меньшинств. Поэтому проблемы. Поэтому живут так. Получают некоторые, уходят материально, получают суперматериальные достижения, потом имеют супер проблемы. В то же время духовные, уйдя в духовность, получают духовный экстаз, кстати, довольно радостный, но однобокий. Однобокий. То, что тело там. Как правило, не радуется. А тело уже что нужно? Телу нужны удовольствия, телу нужны какие-то условия там. Ну, ну, согласитесь, женщина духовная, у которой она не занимается ни ногтями, там, ни голосами. Ни... Ну, она может быть радостной, но если на нее со стороны посмотреть, как-то не радостно станет. У него какая-то своя радость, улетевшая. Понимаете, поэтому надо жить в удовольствии. И вот у меня есть видеокнига, может кто-то видел, называется Женщине можно все. то еще не видел, посмотрите. Там женщине можно все. И вы там много чего для себя найдете ответов, как же все-таки поступать, чтобы вот это материальное, это духовное соединилось. Потому что женщина по, по, сути своей, по сути своей, она наиболее близка божественному к этому духу. Наиболее близка. Почему? По сути. Внешне сейчас, в общем-то, женщины, получив много знаний и развив свои головы, они удаляются от своей женственности, поэтому не получают вот этой божественной состояние. А мужчинам, вот, кстати, а мужчинам скажу, что мужчинам у них не, и они не могут. Вот такое сказать. Мужчине можно все, потому что у женщины почему ей можно все? Потому что у нее, у настоящей женщины, у нее нет ответственности, нет ответственности. Милые мои, кто ответственный? Знаете, опять же простой тест. На объем вашей ответственности вы не женщина. Просто честно себе скажи. Я такая ответственная, мне там все будет. Все понятно. На кого переложить ответственность? Но. На кого переложить? Конечно. Хороший вопрос. Четко вопрос ответственной женщины. На кого переложить? Не, не на кого. Я сама, я только могу сама все решить. А переложить надо на любовь. И все. Если все делать с любовью, то ответственность не нужна. Ко всему относиться с любовью ответственность не нужна. Ответственность это заменитель любви. Осознайте. Там где ответственность значит нет любви. А вот у мужчинам. Им ответственность нужна. У них есть две ответственности. всех женщин, которые рядом находятся, сделать счастливым. Это первая ответ. Всех. Начинаем. Мама, там, сестра, жена, дочь, сотрудница, соседки, все, кто окружает. Обязательно. Хоть слово, но счастлив ее хоть цветочком, хоть улыбкой, там, но чтобы, если ты прошел мимо и женщина от того, что ты прошел, не почувствовала себя лучше, Я извини, вот это не Вот это глубочайшее соединение со своей духовностью, сутью мужчины, если он понимает это. А вторая, второе это ответ. Сделать этот мир счастливым. То есть все условия для того, чтобы в этом мире был и мир, и прочее. То есть, понимаете? То есть делать что-то для мира, чтобы он стал счастливым. Вот это две ответственности мужчины. И чем более он выполняет первую и вторую ответственность, тем более он мужчина. А как женщину сделать счастливой? Самый простой способ. Не ломай голову. Это очень логично. Пообещать это надо будет выполнять. Поцеловать. Да, поцеловать. Ну, это секундно, и через секунду мне уже хочется что-то другое. Так вот, это предоставить женщине свободу. Свободу. Удивительное состояние свободы. Уникальное состояние свободы. Настоящая женщина полностью свободна. Полностью. И настоящий мужчина это тот, который смог предоставить женщине полную свободу. И поверьте, такой мужчина, Такие мужчины редки, но такой мужчина, он живет легко и тоже свободно. Он женщине полную свободу и он знает, что она от него никуда не уйдет. Потому что такое богатство, предоставить женщине полную свободу, может только настоящий мужчина. И она будет всегда рядом с ним. Парадокс, да? Но на самом деле это так. Поэтому, вот, чтобы женщину по-настоящему сделать счастливой и полноценной, начните с этого. Расширяйте зону ее свободы. Все дальше и дальше. И вот здесь вот, ваше внутреннее состояние, духовное состояние поможет вам. Потому что такую свободу можно только дать в духе осознав все, осознав свою божественность, ее божественность. То есть, понимаешь, только в соединении своего тела, своих действий, своей жизни с высокой духовностью. Только в этом случае ты по-настоящему сможешь женщине дать свободу. Потому что чисто на материальном уровне ты не сможешь дать ей свободу. Потому что слишком много всяких материальных заморочек. А у нее превратится это... В такой шопинг, на материальном уровне, если только дашь. Что? Какая свобода? Ты домой не сможешь зайти, там все забито. Какая свобода? Поэтому, а вот на духовном уровне ты даешь свободу. И она в этой духовной стезе тоже ощущает эту свободу, реализует эту свободу духовную. И тогда и в у нее полная свобода. Друзья, я, я говорю, наверное, о вещах, которые, может быть, не совсем понятны, но вы, сейчас прослушав это все, даже не умлы. Я больше даже говорил вам сердцем, своим состоянием. То, что все, что я говорил, я прожил, проживаю, живу так. И поэтому мои слова доходят глубже, чем ум может воспринять. Вы все это семена получили. Теперь просто постарайтесь идти в этом направлении. Вот я уже несколько советов вам дал и еще даю совет. Каждый день, милые женщины, старайтесь стать чуть-чуть посвободнее. Освобождайтесь от чего-то. И вы когда внимательно посмотрите на то, что рядом с вами, что вас ограничивает, вы увидите, что... От многого можно спокойно отказаться. Освободиться от многого. Оно вам не нужно. Это вы ваши придурки. Это ваши какие-то стереотипы. Какие-то установки. Какие-то традиции. Не нужны традиции уже. С детьми. С мужчиной. Да и с самой собой тоже. Не всегда все так у вас свободно. Поэтому, взяв вот эти все вещи, о которых я вам сегодня сказал, вы сможете довольно глубоко продвинуться к новому состоянию реализации своего единства материального и духовного. А следовательно, в вашей жизни появятся новые ресурсы, новые возможности, новые инструменты. То, что на границе соединения материального и духовного, очень много замечательных инструментов, которые вам позволяют жить счастливо. То, к примеру, даже простые энергетические практики, не физические, а энергетические практики, они позволяют женщине легче добиться каких-то результатов, чем, например, вот она одна качается тому, ходит в фитнес-клубы, там с этим железом, там, с тренером, там, без тренера, неважно. Она, там, а другая женщина по-другому. Она своими мысленными установками, энергетическими практиками, она формирует свое тело. Конкретный пример. Женщина после родов поправилась на 30 килограмм. И что только она не делала, она не могла избавиться от этого. Что она делает? Она на листе Ватмана рисует свой силуэт. Просто Там силуэт стройной девушки. Вот лист Ватмана. И вот этот лист Ватмана вешает вот здесь ее кровать, изголовье, чтобы видно было когда ложится. И вот каждый вечер она ложится, и минут 3-4-5 мысленно, там, мысленно, просто лежит мысленно танцует в этом образе. Представляет, как она танцует в этом образе. Утром просыпает еще потенциал минутки 2-3. Через полгода у нее нормальный вес. И я эту женщину встретил. Уже в возрасте за 60, у него фигурка, как у 40-летний, и она ест все, Никаких диеты. Она заложила программы. Вот это, и вот такие сейчас, это вот соединение материального, духовного, и таких примеров моря. И все, многие знают об этом, сколько в интернете всего говорится об этом. Дорогие мои, сейчас коснусь еще такой вещи, которую сейчас пришло время, вот 23-й год об этом, чтобы вы храбро, храбро входили в эзотерику, входили в духовные сферы, храбро отказывались от фанатического, от фанатизма в религиозности, обязательно. Ни в чем не надо быть фанатом, ни в чем. В религиозности особенно. Это очень опасный момент. Бойтесь отказаться от тех традиций, от того состояния, от тех мыслей, от тех установок, от того, что надо. Откажитесь от этого храбро. Вот в этом идите в более высокие сферы. Понимание человека как объемного существа, как у человека множество тел. И это, эти тела воздействуют на ваше физическое тело. И с этими телами, тонкими телами пора уже это храбро говорить об этом. Ученые уже об этом говорят. Не все, но говорят, и использовать, и благодаря этим знаниям вы сможете легко строить свое здоровье, свою жизнь в целом, свои достижения. Вот у меня есть курс пробуждения. Там три месяца. Каждый день легкие такие даются практики, постепенно меняется сознание, и все дальше и дальше выходит в область вот этого единства материального духовного. Очень простой. Там мои, где видео уроки, где аудио, там где текст, все вот это каждый день вы выполняете какие-то упражнения. Три месяца. А за три месяца что происходит? Ваше сознание перестраивается. Происходит регенерация тела. За три месяца происходит глубочайшая регенерация тела. И вы уже гарантированно другой. Вы более глубоко соединились со своей сутью, своей душой, со своими тонкими телами. Все это принесли в свою жизнь. И она стала другой. И вот этот год, год реализации всего вашего богатства, которое вы накопили за эти годы, накопили свои, своими чтением книг, вебинаров, семинаров, много чего, много чего накопили. Вот. Что вы прочитали вот из таких, из психологических, духовных? Последнее, последнее, что прочитали? Давно это было? Сейчас любит ребенка. А ваши книги я очень много прочитала. Очень много. Вот многие могут сказать, моих там других много чего. Практически все здесь присутствуют, так или иначе что-то уже делали, что-то э, читали, что-то слушали, что-то смотрели. А вот честно скажите себе, вот это все, что вы прочитали, вы применили в жизни? Кое-что. Это в лучшем случае. Кое-что. Чаще такая книга, и там кое-что только оттуда применено. Вот это и есть отсутствие единства материального и духовного. Вот, понимаете? Вы думаете, почему вот я здесь стою перед вами, могу говорить такие вещи, почему я такой? За счет чего? Я обычный человек, необычная жизнь. Я здесь родился и вырос на Алтаре. А то, что я в свое время увидел и понял, что это очень важный был момент. Вокруг меня много было людей, которые развивались и прочее, но я понял, что нужно все, что ты прочитал, обязательно реализую. Я читал мало, но я все реализую. Вот если так собрать, вот любого сейчас со мной э, поставь в диалог. И этот человек, скорее всего, знает больше меня. Скорее всего. Просто такие знания. Я, я слыхал, не слыхал. А если слыхал, то, и не, то и не касался глубок. Но почему он здесь, сидит здесь, а я стою здесь? Потому что я вот это совершил единение материального и духовного. Каждую мысль, каждая какая-то истина, которую я осознал, я ее обязательно в жизни проживаю. Это для меня закон, это для меня путь. Вот это позволяет жить уже по-другому. Неважно, сколько ты прочитал, как в той восточной притче. Какому ослу легче идти в гору? С книгами или без книг? Загрузился книгами, прочитал там море и идет. Известная у меня так, на всю жизнь запомнит женщина. Ни семьи, ни детей. Все не, не самым лучшим образом. Что вы читаете? Теорию относительности Эйнштейна. Правильный вопрос. Я почти так сказал, только вежливый. Мне интересно. И вот посмотрите, вы... Вот вы смеетесь, а вы ради интереса много чего сделали, а вы применили это то, что вы сделали ради интереса? Или потешились и все? Ощутили какое-то минутное удовлетворение? Это же анонизм. Никакого толку. Потеря времени, да? Понимаете, поэтому Реализуйте каждую истину. Вот я сегодня много чего вам наговорил для того, чтобы из чего можно построить, вот даже вот это прослушать, построить качественную новую жизнь. Ну что, друзья, давайте вопросы ваши практически практик да? я давно я могу практику провести не все готовы все готовы вот вы говорили что мужчина должен предоставить женщине свободу а если происходит наоборот когда женщина свободу дает что мужчине ну что будет вот когда женщина не дает свободу мужчине то есть она вот как сказать сильнее или как ну, да? мужчина да то есть она его как бы подавляет, подавляет. подавляет. подавляет. ну раз вы задаете такой ну, вопрос ну, наверное и видели картину что получается в этом случае мужчин нет мужчина респивается или э, уходит к другой женщине или уходит из жизни или просто э, лежит и не действует, но в лучшем случае он действует, но слабо, он не реализуется полноценно. Вот что вот в этом случае. А что, что это что... значит? Это женщине... Чисто, секунду. Он, в это... он теряет состояние Творца. То есть, когда женщина давляет мужчине, она подавляет в нем Творца. Но это же все наблюдается, вы посмотрите, это наблюдается и с ребенком. Почему появляются инфантильные мальчики? Почему они не хотят учиться? Потому что мама, сильная женщина, она своей заботой и любовью, она его задает. И все. Отсюда и наркомания, и игромания, и прочее, и даже смена пола. Понимаете, это все. Это все отсюда, все, все отсюда. А теперь, что вы хотели еще сказать? Я хотела сказать, тут получается повышать вот именно женщине вот эту женскую энергию, да? Конечно. Исполнять. Конечно. вы знаете, вот здесь не надо бояться, что рядом мужчина не поймет, не слышит, не чувствует вас, как женщина. Вы продолжаете заниматься собой. Вы пришли для того, чтобы не для этого мужчины вы пришли, и не для детей, и не для родителей. Вы пришли реализовать себя полноценно. Если вы пришли в женском облике, реализуйте себя полноценно в женском облике. Все женское реализуйте сначала. Многие спрашивают, где мое предназначение? Милый, первое предназначение, чтобы ты вот получила все остальные, все, что подкрылось дальше. Где, чем заниматься, где жить и прочее. Ты сначала стань первой, выполняй, призначение стань женщиной. Это с этого надо начинать. Не решив этой задачи, все остальное это иллюзия. что такое стать женщиной? Что Сейчас такое стать женщиной? Вопрос. Или Поехали. На каждом ну, мужчине задают вопрос. Что? Что? Ну я могу здесь ответить, ответить да. на это. Я уже не стану женщиной от этого ответа. Во-первых, какие показатели? Давайте с вами вместе составим портрет. Очень важно. Вот это вот это вот глубочайшее соединение со своей сутью вот это есть когда женщина истина женщина и мужчина истина мужчина это глубочайшее соединение со своей божественной сутью то есть вот это есть уникальное глубочайшее соединение материального и духовного тело духа души так вот что давайте портрет женщин во-первых во-первых, она свободная, Здесь максимальная свобода. Максимальная свобода. свобода. Чем свобода. более она свободна, тем более она женственна. Но yeah, это мало, потому что просто свободная женщина, mm -hmm. если мы еще некоторые вещи не, решим, не выполним, это стерва. Которые эгоистически, эгоистически поступают по жизни и используют для своей свободы. Используют, допустим, мужчин, там, ну, родителей. -то. Это не тот момент. Но свобода это все-таки первое. Но без, с одной свободы, одной свободы мало. Второе. Обязательно. Любящая. Вот свобода. И любящие. Вот эти два фактора, это главные. Любящие. Любящие себя. Обязательно. Начинаем с на себя. Себя обязательно любишь, Но себя как женщину. любящую, Понимающие, что это такое. Старающиеся сотворить в себе вот это женское состояние. То есть, любить себя, это быть женщиной по-настоящему. Вот многие говорят, что там, как любить себя. Проходит даже какие-то там тренинги и прочее, а это просто быть женщиной. Это и есть высочайшее состояние любви к себе. Второе любить мужчин, всех мужчин. Если даже хоть один мужчина в вашем пространстве, который вам ненавистен, вам неприятен, нежелателен и так далее, это еще, значит, вы еще не до конца раскрыли свою жизнь. Просто глубочайшее, глубочайшее уважение или любовь к мужчинам, в принципе, ко всем и в конкретных каждого. Но ни в коем случае не такая позиция: я люблю всех мужчин. А дома лежит на диване. Нет, этот, нет, нет, я его не люблю. То есть понимаете? То есть это должно быть действительно все. Так вот любящие. Дальше обязательно мудрая. Мудрая. То есть, а что это значит? Это значит умная. А так как у нее есть любовь, сочетание любви и ума получается мудрость. Любовь без ума, вы знаете, это ну, не самый лучший способ жить. Может принести вред другим и себе. Поэтому.. Мудрость тоже. То есть она должна быть умной. А так как мы уже сказали про любовь и свободу, вот это все вместе создает ее мудрость. Поэтому умная женщина должна быть обязательно. Грамотная, обязательно. Причем грамотно, масштабно. Вот в индийских школах, более таких, ну, высокого уровня в индийских школах, там, значит, Женщины обучают вот в школе, обучают, пока они закончат школу, около 100 различным навыкам, ста навыкам женственности. Так вот в этих ста навыках женщин там много чего есть, там и танцы и прочее, прочее, прочее, как ну, все понятно. Но там есть обязательно знание географии мира Знание политической географии, умение вести политические беседы, умение слагать стихи и знание литературы и так далее. То есть очень большой спектр грамотности, широкой грамотности. Следующий аспект. Женщина. Что такое женщина? Культурная женщина. Культура. Высокой культуры. Что это значит? А это значит не там не на коленях стоять перед какими-то картинами и восторгаться каким-то скульптором там или художником. Нет. Это знание, это культура во всем: Культура тела, культура питания, культура одежды, культура интерьера, культура, культура секса. Все должно быть на высочайшем уровне культуры. Женщина это министр культуры семьи. И она вот это вот состояние культуры во всех, в своей семье во всех воспитывает. Она задает тон этой культуры. Это знание языков и так далее. То есть это женщина высокой культуры. Это тоже женщина. Ну и очень важно также, ну хотя бы иметь в активном пользовании, в активном пользовании, хотя бы 30 женских качеств. Хотя бы 30 женских качеств. В основном, вот я исследовал, в основном женщины живут, как правило, до 10 женских качеств. А то и 5. 5 женских качеств, на которых и живут. Но при этом желают мужчинами супер -купер. Понимаете? А нужно хотя бы 30 женских качеств. А их более 200. Понимаете? Многие даже не знают о них. А их нужно этим надо жить. Не просто знать. Это надо этим жить. Ну вот, смотрите, сколько уже чего. Давайте дальше. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, мне 40 лет, и буквально года два назад я пришла в энергетические практики, и вот то, что вы сегодня говорите, жить в радости, жить в состоянии оргазма. Я пришла к этому состоянию, я живу в нем, я сейчас обучаю материал, ой, практикам, да, и вот, может быть, вы мне какой-то совет дадите, причем я даже года полтора назад создавала марафон, где вот у меня единение тела, разума и души. У меня так и называется, марафон настроения настроек. Душа, разум, тело. Вот. И я не знаю, как донести до людей. Может быть, вы мне дадите какой-то совет, вот, что это важно действительно, это чувствовать, это ощущать, это делать. Ну, практиковать постоянно для женщин. Это очень важно. Спасибо. Да, благодарю. Вот смотрите, вы мастер, и вы ведете уже реальные процессы помощи людям, и ну, хотите большего, и это закономерно. Это правильно. Вы мастер, но вы пришли ко мне. Как вы думаете, почему? Я отвечу. То, что во мне что-то есть такое, чего нет вас, правильно? Вы хотите это, вот это что-то взять, правильно? По сути. Вы хотите обогатиться тем, что что-то есть вам. И вот сейчас отсюда уже и вывод. То есть нужно, чтобы к вам э, пошли, вам нужно иметь как можно больше в себе чего-то нового. И это новое будет притягивать. Mm -hmm. Понимаете? Mm -hmm. Да. Применяете. Да. Да. Применяете. Но, что сейчас важно? Вот сейчас, вообще, в принципе, э, время же очень динамично. Обратите, что происходит? Какие изменения в жизни? Так вот, сейчас нужно качественное изменение всего того, что э, есть. Качественные. Вот я сейчас, я сейчас поясню, что я имею в виду. Вот я сейчас сюда приехал провести ретрит здравница отношений. Здравницы отношений. Я в августе месяце, в этом зале я создал, я катал практику, которая называется Лучшая версия. Лучшая версия. И она дала такой результат. то есть Это совершенно новый процесс. Совершенно новый, в котором ты, тебе не надо заниматься своим прошлым. Вообще не надо туда смотреть. То есть, то есть ты не занимаешься вообще. Как там? Некоторые переходят на этот ретрит, там с кучей салфеток, желая поплакаться на свою как обычно. Нет. Этому ничего не нужно. Ты легко идешь в совершенно другую, качественную, другую жизнь. Другую, качественную, другую жизнь. Ну, к примеру, пять за пять дней, за пять дней. Женщина, ну, где-то 65-67 лет, никогда не читавшая моих книг, Ее дети вытолкуют. Ну, бывает такой, привозит, сидит такая, ждет, что с ней сейчас будут делать. Так вот, такая говорит, приехала. Причем такая приехала, и говорит, я заранее уверена, что вы мне ничем помочь не можете. Ну, вот, такой настрой, представляете? Дальше, с мужем, с мужем, там 30 40 лет, он уже ненавистен до. Последние клеточки. Живут вместе потому что. Ну там, но почему, почему. В общем, классическая сила. Вот в таком состоянии я приехал. Через пять дней она уезжает в другом состоянии. Еще через пять дней я ее встречаю в том городе, где я приезжал где она живет. Я приезжал и она мне нашла меня, узнала, что я еду в этом городе. Давайте встретимся. Я встречаюсь я там веду кучу подарков. Такая классная, такая вся. Я говорю, что это вообще муж-то какой? Это же вообще, это же, это же Бог! Как же я куда я столько лет я дурил, майон. Это же такое состояние, классное. И показывает мне ролик, ролик сняла. Подъезжает грузовик. Муж выходит из кабины, открывает кузов, весь кузов цветами закрыт. Он привез ей грузовик цветов. И говорит, за все то, что я тебе не дал, он ни одного цветка не подарил в жизни. Это я просто к чему говорю, вот это новое сейчас звучит во мне. Вот это Новая практика называется лучшая версия. <свист> И вот когда такое есть у вас что-то такое, -то. все, все у вас шихнут. <свист> <свист> <свист> <свист> Ищите не то, что известно. Изучайте не то, что известно. Изучайте то, что неизвестно. <свист> <свист> <свист> что? Поэтому твоего ретрит отправляю. Хорошо. Так, что еще там? Скажите, пожалуйста, между «Хочу и надо» и «Эта Градь», как ее понять, то есть, ну, к примеру, ребенок говорит «Я не хочу делать уроки». Соответственно, по-вашему, как вы говорили сегодня, что он должен иметь что-то свое, свое видение своей жизни, потому что я не должен его заставлять. И вот, получается, но с другой же стороны надо, ну, надо мучиться, да, надо же какие-то основы ее жизни приобретать. Понятно. хороший пример. Вы услышали, да? Ребенок да. говорит не хочу, а надо. Что делать? Вы знаете, ну договариваться это уже э, в этой ситуации, да договариваться нужно. Но я вообще считаю, что нужно начинать э, с более раннего возраста. Детей надо воспитывать э, в другом ключе, чем воспитываем. свободе, да. Да. Вы знаете, вот у меня дочь, да, дочь, она сейчас в втором классе учится, она суббота просыпается, Ой, как я в школу хочу, скорее бы понедельник. Знаете, для нее процесс обучения это какая-то радость, какое-то приключение, какой-то драйв. Потому что она была свободна, она сама выбрала школу. Сама выбрала школу. Но это не с этого началось. Она выбирала все садики сама. Обязательно. Поэтому утром ее не пинали, не гудили, не, та, не таскали там умываться. Причем она сама все дело с радостью, с песней, бежит и так далее удовольствие. Понимаете, когда вот так воспитываешь детей, то постепенно формируется личность, которая понимает, свободная личность, которая понимает, что ей нужно. Что это ей нужно. А если еще подскажешь, скажешь, что для чего это нужно, разъяснишь. ниже. И так далее. И постепенно все это вырастает. Когда уже это все упущено. Вот данном все упущено, допустим. Ребенок уже в таком возрасте, когда он э, уже полностью не свободен. И так далее. Здесь только беседы. Серьезные беседы. Причем, очень важный момент. Чем более уважительно и по-взрослому будете разговаривать с ребенком уважительно и по-взрослому, тем более вы быстрее добьетесь результата, не сразу, же, но каждый день более уважительно. Если это девочка, то вообще очень тонко, очень нежно, если мальчик, то, то, то, то, то, то по ну, все. и вот тогда шаг за шагом будете восстанавливать ту композицию, когда он будет вас уважать, ценить уважать ценить то, что вы говорите и делать. Между этими все, все есть промежутки, но если все выдержать, то получится результат. Придется так, другого нет. Просто заставить тащить за волосы и садить за уроки, ну сами понимаете, толку не будет. А вот постепенно, где уговором, где как, где через двойки, где через то, так потихонечку, потихонечку, но давая все больше и большую ему свободу на принятие решений, Соответственно, ответственность, соответственно, кому пряник никто не отменял. То есть это тоже инструмент надо использовать на каких-то этапах. Да? А наказание, физическое? Ну, э, Мультики вырубаем, телефон забираем. <серед> то есть это тоже. Получается, в этом направлении у вас по, по словам, получается, побеждает надо. Мужик. Секунду. Нет, секунду. Что значит надо? От вас. От вас надо, а с ним надо, а его вести к тому, чтобы он захотел. Понимаете? А от вас пока надо. Раз вы упустили это с детства, тогда теперь уж терпите и делайте надо. Надо с ним заниматься, надо терпеть, надо разговаривать. Это вам надо. А что надо не касается только детей? Это же вопрос. Да, так вот пока не убраны какие-то э, вот эти все наработанные неверные шаги, Тогда надо, но постепенно и самому уже. Все больше и больше переходишь уже, уже не, не столь надо, а уже в удовольствие, все, уже с ним пообщаться в удовольствии и так далее. В радости, то есть постепенно, постепенно и самому отслеживать, самому расти. Ну и обязательные условия, обязательные условия, вот, современные дети, они очень, они другие, они энергетически другие. Энергетически, я вам даже так скажу. Вот, многие знают, что много э, э, о тонких телах. Так вот у современных детей, если у нас с вами тонких тел, там может быть, десяток, полтора, там, их, они растут, развиваются, у кого-то меньше, у кого-то больше, то у современных детей десятки тонких тел. То есть они совершенно другого уровня. Поэтому надо сам, самому развиваться. Надо самому достигать, соответствовать этому. Потому что если ты говоришь из состояния, которое он не уважает, для него не авторитет, то это трудно. Поэтому самому надо развиваться. Обязательно. Как обычно быть личным примером и показывать. Да, делай, как я это. Никто не от меня. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к предыдущему примеру, про женщину, ведь намного вероятнее такое развитие событий. Вот она пять дней зарядилась, пять дней она приехала, еще летает, а через пять дней ей там муж сказал, ты что за фигню наслушалась, и сосед сказал, да это не работает, и она опять скатилась. То есть вставая на путь духовного развития, как на нем остаться, как дойти до конца и увидеть, наконец, эти результаты. Вот замечательный вопрос, замечательный вот в чем. Это как раз в тему сегодняшней встречи. Вы сказали важную фразу. Встала на путь духовного развития. И многие идут по этому пути духовного развития. Но духовное развитие подразумевает единение с материей, одухотворение а материи, то есть реализации каждого вашего духовного. Раз, шаг развития, реализация в жизни. Обязательно. Понимаете? Мужчина... Может сказать, что... А где это Зачем ты ходишь? Зачем читаешь? Что толку, что ты читаешь? Прямо говор, прям текстом. Ты же не меняешься. Говорили кому? -то? Слышали такие слова? Слышали. Честно скажи, слышали. Ты же не меняешься. Что толку? Там, тратишь время, деньги. А ты, как была, такой такой и осталась. Это говорит, а вы же, считаете, вы там развились, вы там чего-то достигли, у вас там еще пятый глаз открылся. А ему нафиг этот пятый глаз. чтобы она по-женски с ним разговаривала, чтобы она мягче, нежнее была, чтобы она сотворила что-то важное для него, как женщина. Вот тогда он скажет, супер, супер. И тогда он поверит в это и примет это. Поэтому вот это вот важный момент на путь духовного развития. Это сразу у меня настораживает. Потому что это значит, что женщина уходит из семьи. Вот она духовно пожила. А семья, да они, да, они ничего не понимают, они не развиваются, они такие все. А она вот с плавным таким духовным. <смех> вот здесь как раз самый важный аспект единения материального духовного, это вот действительно реализация в жизни, в семье, в семейной жизни очень важно реализовать все свои духовные достижения. Если вам это ничего не дает, как чтение, например, той же теории относительности. Ну что может дать семье теория относительности? Ну и так далее. То есть нужно, нужно фильтровать, что вы учитесь, чему вы, где вы развиваетесь, на какие высоты вы поднимаетесь, какое духовное развитие. Знаете, вот в одной мудрой книге такая, такой диалог. Один мужчина спрашивает э, старца, а кто такой духовный человек? И он отвечает одним словом. Какое? Какое слово? Ты? Нет. Счастливый. счастливый. Духовный человек это счастливый человек. Полноценно счастливый. Не в религиозном экстазе. там, А полноценно во всей жизни. У него и здоровье. В радости. И материальное благосостояние. И отношения. И то и другое. Все у него. Это духовный человек. Это полноценно счастливый человек. Вот, вот это и есть. Идти путем духовного развития. То есть повышать. Счастье свое. Счастье своих близких. Счастье семьи. Если не растет от вашего развития. От ваших шагов. Духов, духовных шагов, не растет вот это вот счастье в семье, то, как я уже говорил это слово, это просто анонизм. Просто духовный, я так называю, духовный анонизм. Сходил в группу, там куда-то съездил по приехал удовлетворенный, а дома все, все как было, так и есть. Бывает такое? А бывает такое, что он от этого мужчина не. Ну, что, может быть, тогда мужчина не тот просто реально? А, тот, не тот мужчина. Ну, это первая реакция. Не тот мужчина. Казачай, любить всех мужчин. Всех! И своего, который лежит на да. диване. Не тот мужчина. Нет, здесь, конечно, однозначно не ответишь. Конечно, бывают. Не с тем соединились. Бывает такое. Ведь сколько, посмотрите, сколько при соединении семей пар, сколько допускается ошибок, сколько глупостей, сколько не тех шагов делается. Ну, даже там, кто-то просто от родителей, чтобы уйти, соединился быстрее. Вот. тот кто Потому что все говорят уже, подруги там по детей имеют, а я там... Так, кто-то по залету, ну чего только нет, чего только нет в этом процессе. Но результат-то все равно будет проявлен в соответствии с тем, как вы соединились. И вот здесь надо разбираться, поэтому иногда да, иногда не с тем живете. Но, но не спешите расставаться. Если вы чувствуете, что это не то, и у вас с ним плохие отношения, имейте в виду, надо расставаться всегда на подъеме отношений. Все же остаются, дойдут до критической точки, чуть ли не набивают друг друга, тогда расходятся. Нет, нужно на подъеме. Все классно, все замечательно. ну все. Это твой путь, это мой путь. Пошел. Вот это лучший вариант. Лучший вариант. Не смейтесь, это реально, это действительно достижимо. То, что когда вы на подъеме, когда вы на таком, в таком состоянии расходитесь, вы действительно достигли определенного результата. Так вот, не спешите расходитесь, расходиться, а просто осознайте, что рядом с вами, рядом с вами, на данном этапе жизни есть живое, разумное, учебное пособие в виде мужчины. Вот и тренируйтесь. Быть женщиной, пригодится для другого мужчины. А может, а может и для Можешь этого. Всё, для а, а может и для этого. То есть используйте. Разошлась и одна сама-сама старается быть, быть женщиной. Без мужчины все-таки сложнее. Попросили практику. Пожалуйста, вот... Не сейчас уже, а я вам дам задание, это и будет вашей практикой. Записывайте или запоминайте. Вспомните те моменты в жизни своей. Вспомните те моменты жизни своей. где вы поступили не по своей воле. И будьте честны, их этих моментов, как правило, очень много. Запишите эти моменты прямо, вот так столбиком. Запишите эти моменты. Там, там, там, там. Оставляя после вот записывайте прям записали вспомнили какой-то момент оставьте несколько строк свободных если. там потом будете заполнять и вот записывайте ну даже немного записывайте записали они будут приходить вспоминаться записывайте не поленитесь не поленитесь и потом вот в, после каждого вот этого пункта где вы поступили не по-своему Напишите, как бы вы хотели поступить. И постарайтесь представить, что вы так поступили. Просто представить. Пусть это будет давно, пусть это в школе. Там, или даже в детском саду. Или позже. там неважно. Старайтесь представить, как бы вы поступили. И запишите, как бы вы поступили в этой ситуации. И не думайте о том, что произойдет дальше и прочее. Вы просто вот сам момент, ну, вы поступаете не так, как вас заставили, уговорили там, или что-то а именно так, как вы хотели. Просто настройтесь, вспомните и напишите это. Запишите, как вы хотите. И вот так по каждому пункту. И вот если вы проработаете таким образом. Хотя бы что-то 20-30 таких своих ситуаций. Окончание Это можно даже не в один день. Это можно потихоньку потихоньку делать. У вас будет совершенно другое состояние. И вот это вот состояние надо и хочу, оно будет вами четко определяться, более четко. И главное, в жизни вы уже будете все больше и больше действовать из состояния хочу. Простой, практически, такой способ восстановить свое я, свою уникальность, свое стремление жить своей жизнью. Понятно, да? да? Хотел бы я видеть, кто сделает это все. Это будет другой человек. Другой человек. Ну что, друзья? Селайте. Я благодарю. Никита. Все, закончилось.